Всем добрый день приветствую всех на своем канале сегодня еще один рецепт рецепт рыбки скумбрии которую я просто обожаю запекать я ее буду сегодня в духовке с помидорками с лучком ну и все по порядку рыбку я почистила у меня вот такие вот две тушки Сейчас я их порежу на кусочки. Рыбку порезала вот на такие вот кусочки, примерно сантиметра по два. Форму я смазываю подсолнечным маслом. Посыпаю немножечко смесью перцев. Чуть-чуть присаливаю. И начинаю выкладывать рыбку, чередую с овощами. Процесс этот не хитрый, а очень даже увлекательный. Кладем помидорку. помидоркой кладу лучок и так собирается и так собирается вот такая вот гармошечка из рыбки с овощами рыба получается очень вкусная сочная невозможно невозможно оторваться ну и так далее рыбку разложила подружила ее с овощами сейчас я сверху ее чуть-чуть присолю буквально вот чуть-чуть И для усиления вкуса буквально щепоточку сахара. Щепоточку. Затем беру лимончик и поливаю соком лимона. Все знают, что рыбка дружит с лимоном, с соком лимона. Без фанатизма. Стараемся, чтобы косточки не попали туда вот у меня ушло где-то примерно меньше даже чем треть лимона сверху смазываю маслицем подсолнечным или оливковым что есть а сверху посыпаю хмели-сунели. Это универсальная приправа, она подходит как для мяса, так и для рыбы. Тоже немножко. И вот теперь эту красоту отправляю в духовку на 180 градусов. Примерно 30-40 минут. Но ну вот рыбка готова. В духовке она пробыла 40 минут. Здесь вот образовалась вот такая вот юшечка. То есть этот сок от помидорок и рыбки. И сейчас сверху я посыплю немножечко перцем черным. Сейчас, не раньше, а сейчас. Это так вкусно. Она очень сочная, пропиталась соком от томатов. И собственным соком. Это прелесть. Удивительная рыба, скумбрия. Сама по себе очень вкусная, если ее вот так вот сдобрить. М -м -м. Прелесть. И еще она вкусна как в горячем виде, так и в холодном. В холодном виде она напоминает рыбку м -м, горячего копчения. Очень вкусная. Готовится очень быстро, незатейливо. Но результат просто себя превзошел. У меня полный рост луны. Я вам даже не покажу себя в кадре. Потому что у меня такая гримаса от умиления от этой вкусноты. Попробуйте обязательно. Вам непременно понравится. Все больше не буду дразнить. Всем пожелаю. Всем пожелаю приятного аппетита. Обязательно побалуйте себя вот такой рыбкой. Ну и на этом все. Всем всего доброго и до новых встреч.